Всем привет! С вами, как всегда, Избан. Наконец-то у нас вышло новое крутецкое обновление. В этом обновлении, просто вдумайтесь, добавили три новых яйца. Я вообще думал, и мне кажется, другие все думали, то, что добавят два новых яйца, но появилось даже три. Это очень много за одно обновление. Это, наверное, самое крупное обновление по яйцам и пэтам. Также добавилось у нас три новых локации. Один большой сундук. Также обновлен интерфейс. Давайте посмотрим. А в трейдах, смотрите, у нас получается добавили поиск и также немножко проработана текстура. То есть сейчас намного приятнее смотреть, чем было до этого. Здесь у нас по заданиям все то же самое осталось. Их не добавилось. Давайте зайдем в магазин. Тут у нас три новых эксклюзивных питомца в принципе, цены как и были раньше, так и остались. Довольно прикольный пэт. Вот, мне кажется, вот этот самый красивый из всех вот этих двух. Так, по геймпассам у нас новых, к сожалению, не добавилось. Либо же, к счастью, не знаю. И, в принципе, вроде бы все на этом. Так, также давайте тпхнемся сейчас в течь мир. И посмотрим, что там, как выглядит у нас. Но значительно увеличилась у нас четкость изображения. Прям очень сильно это заметно. Вот сейчас, сейчас я смотрю на пол. Как будто я смотрю куда-то в пустоту. Раньше вот такого не было. Так, давайте сразу перейдем к новым яйцам. Три новых яйца у нас добавилось. По ценам, в принципе, вот это нормально стоит. Идем дальше. Вот это, слушайте, уже дороговато, ну и третье, конечно, как вы видите по ценам, это очень много, очень дорого. Вот свои 24 миллиарда я копил, ну плюс-минус где-то 3 или 4 дня фарма, то есть с утра и до вечера. Я стоял и фармил, и накопил только 24 миллиарда, то есть очень долго, и это стоит, то есть яйца, очень дорого сейчас буквально если открывать вот это яйцо, потратится очень много монет. Так, ладно, давайте заценим новые локации. Начнем с лаб лаборатории. Ну, слушайте, кстати, достойно выглядит, круто. Также, кстати, полили вот этот значок. А, все думали то, что будет, не знаю, там какой-то не знаю там фьюз или так далее, но оказывается это просто Получается, на вот эту токсичную бочку был вот этот знак. Конечно, обидно. Было бы круто, если бы он что-то придумал вот с этим значком и сделал, допустим, там какую-нибудь машину. Ну, выглядит, еще раз повторюсь, то что довольно красиво. Качественно. Так, следующая локация. Ладно, не будут выходаться Это у нас мир. То есть лес какой-то. Давайте посмотрим по названиям. Да, это у нас... Аллен Форест. Ну, в принципе, здесь ничего необычного. Только я не понимаю, почему здесь тоже разлиты токсины. Здесь это особо не подходит. А вот деревья, в принципе, довольно прикольно выглядят под неоновым цветом. И также смотрите, здесь табличку Coming Soon. Скорее всего, как я понимаю, здесь будет добавлена какая-нибудь машина. А, либо же прокачка персонажа. Типа именно обычная прокачка, потому что ее давно не было. Та прокачка находится у нас на форест. Может быть, скорее всего, это будет еще одна прокачка для персонажа. А, либо же разработчик придумает что-нибудь для питомцев. Ну, в принципе, гатать не будем, но все же интересно, что же здесь будет. И также добавили новый сундук. Давайте посмотрим, сколько у него жизней. 500 триллионов это очень много сразу скажу это прям пипец как много потому что у прошлого сундука где-то 25 тысяч триллионов здесь получается в несколько раз больше ну естественно и дает он намного больше вам монет чем прошлый также давайте посмотрим сколько мне дадут с обычной монетки угу. Баг до сих пор не пофиксили. А, смотрите. Насколько я понял, если вы включили в на настройках себя функцию, чтобы пэта сразу с одного клика шли на сундук, допустим, чтобы вы несколько раз не тыкали. И вот эта вот функция, как видите, она багуется. Я сейчас не могу направить пэтов на эту монету. Хотя я нажимаю. И чтобы это сделать, нужно просто снять всех ваших пэтов. И только после этого и одеть и отправить на вот эту монетку. Так, все мы одели. Отлично, все это у меня. Шикарно. И давайте посмотрим, сколько нам дадут. 28 тысяч. Ну, что-то мало как-то. Очень мало. Так, давайте сломаем вот эту вот летающий куб. Посмотрим, сколько здесь дадут. Вот здесь почти миллион. Отлично. Ну, все-таки, я думаю, выгоднее всего фармить сундук. Стоять на нем, естественно, юзнуть пусты на тройной урон и тройные монеты. Также давайте затестим питомцев. Просто ради интереса посмотрим. Откроем по несколько яиц и посмотрим их характеристики. Давайте начнем с первого, с самого дешевого. Открываем в обычной версии. И нам выпадает а, Basic. Окей, тогда идем дальше. Смотрим, что здесь выпадет. Здесь тоже Basic, отлично. И надеемся, то, что здесь тоже выпадет Basic, чтобы сравнить их статистики. Все отлично. Везде Basic выпали. И давайте посмотрим их статистики. А, ну вот этот пришелец у нас почти схож с характеристиками рипера Потом в два раза сильнее почти он вот этого пришельца. И вот этот пришелец тоже почти в два раза сильнее прошлого. Но все-таки я думаю, то, что выгоднее будет открывать нам вот это яйцо за 110 миллионов. Потому что, смотрите, здесь есть Лего есть Мифик. А вот в этом яйце только Мифик. В принципе, отличие от Леги и вот этого Эпика небольшое, но Лего будет посильнее. Ну, естественно, и дешевле яйцо. То есть вы можете это яйцо открыть три раза, потратить 330 миллионов. А здесь вы сразу тратите их и получаете только одно яйцо. Все-таки, я думаю, выгоднее фармить вот именно вот это яйцо. Потому что здесь есть Лего и есть Мифик. Также давайте посмотрим, убрали у нас пушку или нет. Не туда чуть-чуть тупыхнулся. -чуть Ладно. Да, все, ивент у нас убрали. А, также, как вы могли заметить, у нас осталось одно пустое место для нового яйца. Скорее всего, обновление, я думаю, будет где-то через неделю-через две. Добавят новое яйцо. И после этого яйца, а, скорее всего, добавят новогодний ивент. Что очень интересно. Надеюсь, то, что... На этом ивенте статистики томцев будут неплохие и, естественно, будут очень легко выпадать, как с хэллоуинского ивента, который убрали. И, естественно, после ивента у нас появится, скорее всего, новый мир. То есть уже будет третий. Круто, очень круто. Ждем, естественно. И давайте пахнемся. Так, а что не работает? Смотрите, телепорт в локацию, получается, где сундук не работает. М -м -м. Странно. Очень странно, походу, разработчик туда телепорт забыл добавить. Естественно, минус, но ничего страшного. В принципе, можем его понять. И, как вы могли заметить, немножко переработали ä, вид питомцев, как они смотрятся. Давайте, вот я сниму одного. И мы с вами посмотрим. Так, вот он за мной летит. Он иногда в моменте становится вообще каким-то прям другим цветом. Либо же у него вот этот неоновый эффект полностью пропадает. Не знаю, заметили вы до этого или нет. Но что-то он не хочет чему-то. Вот, сейчас вот было. Надеюсь, вы успели заметить. Если что, можете видео назад промотать. Вот, опять. Короче, получается, у него вот это вот свечение просто на несколько секунд пропадает. Вот. Ну, в принципе, прикольно, до этого такого не было. И также интересно, появится ли в этот раз торговец, у которого скидки 80%. Вот это очень интересно. И если он появится, то сможем мы покупать очень дешево пэта. То есть, самых сильных пэтов мы с вами сможем очень... Дешево купить. Естественно, очень быстро на этом прокачаться. Ну, в принципе, у меня на этом все. С вами, как всегда, был AceBan. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.